Друзья, привет! Сегодня пришло время поговорить о самых-самых вдохновляющих книгах. Я для вас сегодня сделала подборку из четырех моих любимых книг. И обязательно досмотрите до конца этого видео, потому что в конце вас ждет небольшой подарок от меня. Наверняка вы уже помните видео, в котором я вам рассказывала о книгах, которые я лично для себя выбрала с точки зрения финансовой грамотности, инвестиции, то есть то, что вам пригодится для вашего просвещения и развития в теме финансов. Обязательно посмотрите это видео, если вы еще этого не сделали. Сегодня говорим про мотивацию. Чем бы вы ни занимались, запускаете свой проект на работу, занимайтесь инвестициями, неважно, у вас должен быть этот внутренний огонь, должно быть внутреннее правильное состояние и настрой, тогда дела будут идти легче, тогда вы себя будете чувствовать бодрее, вы себя будете чувствовать на одной волне с людьми, которые действительно успешны, которые достигли очень хороших высот в своем деле, и тогда вы будете понимать, что все, что вы делаете, это не зря и это кому-то нужно. Поэтому сегодня я с вами поделюсь вот этими четырьмя книгами которые лично меня очень сильно мотивируют. Первые две – это книги, называются «Магия утра". у них одно и то же название, но одна книга для писателей, для тех, кто, видите, как писать лучше и зарабатывать больше, а другая книга «Магия утра" для финансовой свободы. Как заложить основы счастливой и богатой жизни». Совершенно потрясающие издания, авторы там и там – Хелт Элрод и здесь написано соавторство Стива Скотта, а здесь – Дэвида Осборна. Обе книги заряжают вас на то, чтобы использовать максимально эффективно свое рабочее время, в том числе и использовать совершенно магическое утреннее время. Каждая книга написана с акцентом на свою тему, то есть здесь как быть продуктивным, как использовать свое время для того, чтобы классные тексты писать, если вы занимаетесь блогингом, если вы занимаетесь писательством, если вы когда-либо хотели написать свою книгу, вот эта книга просто must have. Вот эта книга это для нас с вами, для тех, кто стремится к финансовой свободе, как правильно выставлять приоритеты, какие привычки свойственны миллионерам, почему так много зарабатывающих успешных людей людей действительно встает рано и вот здесь раскрываются все секреты Третья книга, которую бы я вам могла бы порекомендовать, и ботаники делают бизнес. Не знаю, знаете ли вы эту книгу, читали или нет. Если еще нет, это просто потрясающая книга. Это наглядный пример человека, который сделал себя сам, у нас в России запустил уже не одну компанию, с какими препятствиями он столкнулся, как он их преодолевал, на чью помощь он рассчитывал, как он терял вообще абсолютно все и вставал снова с колен. Вот эту вот книгу я вам очень-очень рекомендую. Автор Максим Котин, она должна быть в вашей библиотеке. Ну и, конечно же, мировой бестселлер от Ричарда Брэнсона это долларовый миллионер, который живет в Калифорнии и возглавляет э, компанию Virgin. Это целый концерн, который в себя включает и авиакомпанию, и э, интернет-бизнес и, и так далее. То есть у него очень-очень много проектов. Человек, который никогда не сидит на месте. Ему за 60, э, в своем возрасте, он такой, знаете, мотор и драйв. И когда я была на одной из встреч в Москве, он приезжал на своем собственном Автомобили прямо на сцену. Он любит эпатировать, он любит вдохновлять, он любит зажигать, он любит провоцировать. И, вы знаете, это очень хороший пример человека, который постоянно бросает себе вызов, человека, который не согласен на посредственность, человек, который каждым своим днем доказывает, что можно жить лучше, можно жить иначе, можно жить интереснее. Он тоже рекомендует эту книгу именно в полной версии. Все четыре книги я покупала в МИФБУК издательства Манн Иванов Фербера. У них достаточно большая, кстати, подборка книг и вообще коллекции на разные темы, на тему саморазвития, бизнеса, маркетинга, финансов, детских много книг. Вот. Сегодня я хочу вот как раз эту книгу разыграть среди вас, сделать вам небольшой сюрприз. Хочу, чтобы мы с вами вместе создали нашу такую мотивационную библиотеку. Давайте делитесь своими книгами. Прямо в комментариях под этим видео пишите, какие книги вдохновляют вас, какие книги произвели на вас самое глубокое впечатление. Я с радостью выберу среди вас победителя и отправлю вам вот эту книгу Ричарда Бренсона. Давайте договоримся так, когда это видео наберет 300 лайков и 100 комментариев, именно тогда я сделаю розыгрыш среди вас, моих дорогих зрителей. Кстати, я добавлю еще бонусом свою книгу «Путеводитель по созданию бизнеса в интернете для женщин» с моим личным автографом, это будет две значит, книги, и отправим вам по почту в любую точку земного шара. Поэтому принимайте участие в сегодняшнем конкурсе, пишите свои комментарии под этим видео. Ну а если вы хотите побольше разобраться в теме финансовых если вам необходим четкий план, как структурировать свою финансовую жизнь, как действительно серьезно заняться финансовым планированием, но вы не знаете, с чего начать, тогда мой замечательный помощник подает план, конкретные четкие шаги, что делать в финансах. Можете скачать совершенно бесплатно, распечатать и иметь этот планер у себя перед глазами на ближайший год, для того, чтобы максимально эффективно распределить свои финансы, знать точно, сколько к вам приходит, сколько вы расходуете, и чтобы можно было как можно быстрее накопить на свою мечту и реализовать все свои финансовые идеи и планы. С вами была Мила Колоколова и до скорых встреч в новых видео. Всем счастливо и пока!